Все-таки талантливый парень Семёллентомат, он вот не успел Faction прийти, уже изобрел новую свою серию. Молодец. Сегодня говорим о новой серии лыж Faction от нового райтера Самуэля на который всего год работает в этой компании, но вот уже благодаря ему появилась новая серия лыж. Для тех, кто знает, кто такой Сэм и как он катает, ну несложно догадаться будет, что за серия, что за лыж. Но, ну, естественно, это лыжи для четкого бэк бэккантри, для большей хорьбы, наверное, чем катания, для скильпинизма, потому что сам Антоматтен, в общем, такой. Пробитый альпинюга Четыре модели с разными ростовками Различающиеся по ширине талии По сути я бы разделил бы это так Две модели чисто для ходьбы по большому счету Это талии, талии, талии, талии Тик разберешь 90 и 98 И лыжи с такой, ну, уже более катальной составляющей Талии 108 и 118 Ну, 118 это понятно, что нормальная катальная лыжа Они очень аналогичны по конструкции, одинаковые и по форме похожая масштабная линейка. То есть, что это такое? Давайте просто берем лыжу и разбираемся с ней. Под креплениями кембер. На носке очень-очень длинный, очень плавный, усиливающийся в конце рокер. Зона подъема рокера без контов для борьбы с коркой. Полное отсутствие как бы практически резкого заднего рокера, хотя задник... Все-таки за рокере, ну вот его как бы, по сути, изгиб, но очень-очень-очень-очень плавный, и он еще усиливается сужением носа, ой, задника к хвосту. Все для крепления комусов, ну, естественно, без этого бы эта лыжа не лыжа. В середине камер. Мало того, что камер, значит, по всей длине лыжи усилена титаналом со стороны скользяка. Это придает лыжи и жесткость, и это еще к тому же и сохраняет внутренний сердечник а, от катания по камням. То есть вероятность его повредить, естественно, уменьшается. Сердечник у этой лыжи тоже волшебно шикарный. Он деревянный, при этом с, -с, -с у крайних слоев. Дерево размещено волокнами не вдоль лыжи, а поперек. Значит, на вопрос, как бы, что это дало в катании, ответа нет. Никто вообще не знает, но весь это точно дает то, что лыжа становится легче. В общем, с учетом того, что у лыжи еще под креплениями, титаналовая пластина для усиления крепления именно, чтобы не вырывать ТЛТ, лыжа очень легкая. При 118 талии лыжа действительно реально легкая. Вот, верхний топшит используется, топшит разработанный фирмой экстрем шведской, он уникальный используется только в этих факшенах и в лыжах экстрем Очень износостойкий, очень прочный и к тому же он же еще является усилителем, что тоже позволяет добиваться хорошей жесткости без увеличения веса лыж. В общем, как по ощущениям, вот по такому очному знакомству лыжа. Кажется, интересно, обещает хороший, в общем функционал в горах. Вот и в принципе, да, если вы бы кантристы, то вполне вариант. Как бы, как и все лыжи надо катать, обязательно как-то мы будем тоже о них думать. Хотя, в общем, их найти на тестах вообще проблематично. Я думаю, что эту, эту серию мы и, и вовсе вообще не найдем. Так что, если вам удастся покатать, напишите, как бы рассказывайте, делитесь опытом. Все, пойдем за следующими, встретимся в горах. Пока!